Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Sigma 108 единиц инструмента Sigma Mid6003771 Данный набор является полупрофессиональный материал изготовления хром -ванадий. и в видеообзоре мы покажем Комплектацию набора, ну и визуально, как выглядит инструмент. Поставляется вот такой вот упаковочной коробки. Можно сказать, накладка картоновая. Даже, может, бумажная. Набор подсевых головок Sigma 603 771 По комплектации набора. 108 единиц инструмента. В комплекте 2 трещотки. щетки. Под квадрат 1,2. 72 зуба. Есть реверс и быстрый сброс головки. Рукоятка комбинированная, резина, пластик. Здесь вы видите, написано хром ванадий, сигма и на рукоятке сигма. Хотелось бы отметить, что для уровня такого инструмента, полупрофессионального трещотки, в данном доморе, высокого качества. То есть 72 зуба, нет люфтов, как в дешевых наборах. Здесь они... Довольно пристойная. И трещотка под квадрат 1,4. Также 72 зуба. Есть реверс и быстрый сброс. Рукоятка комбинированная. В наборе идет 30 шестигранных головок. Самая маленькая головка на 4 мм. 6 граней под квадрат 1,4. Также видите здесь CRV, материал затопления хромванадий. Указан логотип, нарисован логотип Sigma и 4 миллиметра размер головки. Самая большая головка в наборе на 32 миллиметра. Хорошего качества головки, тонкостенные, потому что в дешевых наборах обычно головки идут толстые стенки. Здесь они тонкостенные, увесистые головки. Материал изготовления хромбанадий. Также в наборе идут головки Торкс. Их здесь 13 штук. Самая маленькая e 4 Звезда. Что называются они. И самая большая Торкс. e 24 размер. Длинные. Длинные головки, их здесь тоже 13 штук. 6 граней. Самая маленькая головка на 6 миллиметров, и самая большая 22 миллиметра. Далее отверточная рукоятка вот такая присутствует. На нее можно одевать или биты биты здесь лицевые есть под квадрат 1.4 шестигранные есть крестовые и биты торкс также можно использовать с головками под квадрат 1.4 удлинители 1,2 квадрат два удлинителя 125 и 250 мм. По 250 есть такой переходник. И получаем Т-образный вороток с плавающей головкой. Также можно использовать как переходник с 3,8 на вторую. Две свечные головки 16 и 21 мм. Два кардана, одна четвертая, и одна вторая. Небольшой набор геобразных ключей, три ключика, такие маленькие. Далее биты под квадрат 1 и 2. Также есть шлицевые, есть биты торкс, крестовые и шестигранные. Они используются вот с таким переходником. В комплекте идет переходник. Одеваете, вставляете в нужную биту. И можно использовать щеткой Или вороток использовать Т-образный. Т-образный вороток под квадрат 1,4 И два удлинителя. Одна четвертая, 50 и 75 миллиметров. Вес данного набора составляет 7 килограмм. Материал изготовления инструмента в наборе хром хромбонадий. Так, давайте я покажу вам еще Чемодан, в котором хранится инструмент. Сам чемодан пластиковый, запирание на такие вот пластиковые защелки идет, видите. Состоит он не из двух частей, а он цельно литой идет. То есть здесь нет никаких вставок металлических, просто вот цельно литой пластиковый чемодан. Инструмент э, утапливается хорошо в крышке, слышите она. Защелкивается здесь. Ну, такой полупрофессиональный набор. Отзывы положительные. Ну и ценовая категория довольно привлекательная. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.